Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я хочу с вами поделиться вот такой вот информацией, как я попала в школу Леонида Толстого. Вы все знаете, наверное, и у вас тоже так же, как и у меня, есть самая заветная мечта. И для достижения этой своей мечты у нас, конечно, есть и большие, и маленькие цели, и мы каждый раз, когда достигаем одну или другую, мы приближаемся к своей мечте. И я не буду озвучивать свою мечту, я не хочу, чтобы она стала еще чьей-то мечтой. Это моя мечта. Но я, все вы, наверное, знаете, что я зарабатываю в сфере сетевого маркетинга. Мне это очень нравится. Но каждый раз я ложусь спать и просыпаюсь с одной мыслью. Как же мне быстрее и как найти вход именно для осуществления своей мечты. И я очередной раз готовилась к вебинару и просматривала мотивирующие ролики, и вообще ролики я люблю смотреть, тех, которые спикеров, которые ведут вебинары, это полезно. Я просматриваю маркетинги разные, компании, проектов, которые на старте, которые на предстарте, которые стартанули для общего развития. И так вот я смотрю один включила один ролик, я очень люблю смотреть ролики Романа Васильева, он успешный предприниматель, он очень много дает ценностей, но я когда включила его ролик, и а, стала смотреть, вы сами знаете, а, что всегда идет первая эта реклама. Ну что мы делаем? Мы делаем, а, пропускаем, а, нажимаем кнопочку пропустить и пропускаем эту рекламу, потому что а, время всегда а, это самый ценный ресурс. Но я не знаю, как у меня рука не поднялась нажать эту кнопочку пропустить. Здесь рассказывала женщина таких же лет, как и я, рассказывала о школе Леонида Толстого. Я очень заинтересовалась, я дослушала ее до конца и, конечно, нажала «Зарегистрироваться на вебинар». А я зарегистрировалась, прошла регистрацию, мне пришла информация, через два дня было начало вебинара. Я зашла на вебинар. Вебинар шел три часа. А что я обратила внимание на вебинаре было более 400 человек зашли на вебинар? Но. Вебинар шел три часа и остались самые стойкие. Это человек 15-20, и в том числе и я оказалась. Я дослушала Леонида до конца. Мне очень понравилось, как он преподносит всю информацию. Он очень много рассказал о своей школе. Он рассказал, чему обучают в этой школе. И я с огромным удовольствием зарегистрировалась и пришла Параллельно я работаю и параллельно обучаюсь. Я ни капли не пожалела о том, что я за, пришла в эту школу. Но у меня, когда я пришла обучаться, вот, я вам сейчас покажу свой кабинет, и я, начались у меня уроки. Уроки, а чему обучают в, в школе? именно Леонида Толстого. Вы, здесь обучают ребята от начала до конца. Я вам сейчас на сайте покажу. Здесь обучают администраторов школ онлайн и телемаркетологов. Это две профессии, которые сейчас очень сильно востребованы в новой нише интернета. Это настолько интересно но когда я стала проходить проходить первый блок это вводный был блок там 6 уроков мне честно говоря да я это знаю да я это знаю ну не все не все все невозможно вернее знать в интернете поэтому а я начала хотела честно скажу я хотела бросить школу но со мной связался Герман, связался Герман. Я так поняла, что это отвечает за учебную часть именно в этой школе И он мне настолько преподнес всю информацию, а я сразу же села за обучение дальше и продолжила эти уроки. Ребята, дальше было очень интересно. И я вам сейчас даже покажу, чему я научилась. Я сегодня ровно 7 дней, как я села за обучение. И вы сами увидите чему я научилась я уже прохожу я прошла уже все эти уроки и сейчас прохожу уже на четвертом блоке на четвертом блоке у меня уже я прошла закончила и у меня уже приступаю к следующему уроку и ребята Здесь в этом э, блоке всего 24 урока. Я уже освоила более 63 уроков. Чему я научилась? Давайте я вам, ребята, чему, скажу, чему обучают в этой школе. Значит так, это стратегия и, конечно, практика продвижения. Передовые инструменты и трудоустройство. Предпринимателям маркетологам, а самозанятым и фрилансом, желающим освоить востребованную профессию, получить, и вы в конце своего курса вам выдается сертификат. Установленного образца вам выдается сертификат, администратор онлайн-школ, технический помощник, специалист по чат-ботам, проект-менеджер, фото, видео, монтажер, SM менеджер, таргетолог, дизайнер и аналитик. Что у меня еще? Хочу вам сказать, я никогда, сколько я работаю уже более 10 лет в сети интернета, работаю, работала в разных проектах и знаю, что в каждом проекте есть профессиональные, профессиональные ролики. Ребят, я до, до того, как пошла в школу, я думала, что это записывает ну диктор, маркетолог, да, но, ребята, я... Узнала о том, что это записывает телемаркетолог. Это робот, это робот, который я буду обучаться этой профессии, делать этих голосовых роботов. Я с огромным удовольствием обучаюсь, и я вам сейчас покажу, чего я уже достигла, работая, вернее, обучаясь здесь у нас в этой школе. Итак, я вам покажу сейчас э, первый загрузка идет страницы. Да, вот это вот самая первая моя работа. А, это я уже себе готовлю а, постепенно. А сюда вот а, добавлю свой ролик. А здесь только моя а, стоит а, заставка на ролик. А здесь уже а, я. А, Сделала а, вопросы э, пользователь, отзывы наших э, этих клиентов. а Все это наши э, сотрудники, которые э, работают, преподаватели, которые преподают. А значит, здесь уже у меня есть знаки установлены, и здесь у меня уже есть этот подвал футер а, Но еще а, этот сайт у меня не доделан. Но а, я его уже а, подключила. А, к, я не знала, что такое хостинг. Я не знала, что-то... Ну, слышала, что есть хостинг, а, что есть домены. А, что есть, а то, что есть поддомены, я этого не знала. А я это уже все сделала. У меня уже этот подключен, и я а, вам сейчас покажу, какой я готовлю а, а, вот, а, именно а сайт мы сейчас загружается. Именно для себя, для себя, для как администратора школ онлайн и телемаркетолога. А вот смотрите, это я все сделала уже своими руками. А список моих услуг – это то, чему я уже научилась в школе. Я уже умею создавать Google таблицу со всеми. Умений, пользуюсь всеми мессенджерами а, ВК, Телеграм, Скайп, Ватсап и так далее Умею создавать скриншоты, а, скринкасты с экрана Работаю в программе по управлению проектами Эта программа триллилла Я его уже освоила эту программу Хорошо владею облачными хранилищами Умею создавать и работы, сортировать документы в Google. На, на, умею работать а, на YouTube канале а, Красивое оформление создава, Создаю красивые аватары, шапки для групп, сообществ, а, м -м, превью с постами. Красивое оформление группы. Регистрация домена имени сайта. Создаю домен. Создание доменной почты я уже создала. И подключила почту. Привязала, я уже привязала домен к любому своим. Вот, у меня эти привязаны к сервису. Уже я вам сейчас покажу. И работа с виджиками со стороны сервиса. И интеграция сервиса с помощью виджек. Бизнесом. Я, ребята, что хочу сказать? А вот о, дальше я вот рассказываю коротко о себе. Здесь здесь будут слайды. Слайды будут у меня три слайда. О моих работах я уже подготовила. А вот сюда. Я вставлю слайды. А здесь будет мой ролик о моих работах. А здесь почему я. И футер это как? подвал. Здесь будет как связаться, связь со мной. Здесь я еще более кнопочек добавлю, чтобы была более доступная информация, чтобы можно было связаться со мной. Итак, я освоила... А вот этот вот сайт, это Biggest, это хостинг. Я уже, как вы видите, у меня уже есть файловый, у меня уже привязана почта, у меня сайты есть, и у меня есть куплен домен, и есть поддомен. Вот такое вот обучение я сейчас прохожу. Ребята, и все, которых интересует именно а, вот а, именно эта профессия, администратор онлайн-школ и телемаркетолог. А, моя ссылка будет у, под этим роликом заходите регистрируйтесь приходите на наш вебинар сначала а потом уже вы сами решите нужна ли вам эта востребованная профессия или не нужна а с вами была Ольга Заманян я жду ваших звонков рада буду пообщаться с вами что хочу сказать а ребята вам дается куратор я В первое время я боялась, но мне дали куратора, куратор у меня а, все время нам в связи, она мне помогает, плюс а, точно также же помогают наши преподаватели. Я очень благодарна, респект большой Ильдару Елмандинову. Очень подробно и все рассказывает доступно. Он даже говорит, это вам не нужно знать, а вот это вы должны знать. Поэтому я с огромным удовольствием обучаюсь. Приходите и вы в нашу школу обучаетесь. Самые лучшие инвестиции, ребята, запомните, это самообразование. Чем больше вы будете обучаться, ребята, тем больше вы будете зарабатывать в сети интернет. Всем пока-пока!